В стране происходят достаточно большие изменения и, и вооруженных сил Будем стараться выстраивать вооруженные силы таким образом, чтобы они были оснащены лучше, чтобы принципы комплектования потихонечку менялись. Вы знаете, должны знать, да, что у нас в снегографии в стране да, и какие проблемы, с какими проблемами страна может столкнуться в ближайшие годы по комплектованию вооруженных сил поэтому просто объективно мы должны и э, поэтому а также потому что техника усложняется mm. думать о комплектовании на новых э, на новой основе увеличивать количество контрактников э, мы не можем это сделать слишком быстро потому что э, Потому что страна, экономика пока не готова заменить, э, так скажем, самые простые э, зад, задачи, э, которые решаются э, военнослужащими по, э, по набору, контрактниками, невозможно. Ну, вы сами это понимаете, да? Нужно охранять э, склады с вооружениями, нужно э, выполнять такую легкую армейскую работу везде контрактниками не заменишь но постепенно будем по этому направлению двигаться и по мере увеличения военнослужащих набранных на контрактной основе будем не только сокращать количество набираемых по призыву но и будем уменьшать срок службы вот это все должно быть скоординировано и просчитано рассчитано таким образом, чтобы не нанести, не нанести ущерба обороноспособности стране и армии. Вот Это что касается принципов комплектования. У нас принята программа перевооружения армии до 2010 года новейшими образцами техники. И в этом направлении будем тоже последовательно двигаться, укрепляя оборонную промышленность страны. Сейчас принимаются соответствующие решения по созданию научно-производственных комплексов, крупных объединений. К сожалению, не так быстро, как бы нам хотелось, армия переоснащается, но будущее, безусловно, только в этом. Это у нас не может быть другой армии, кроме как оснащенной современными, современными системами оружия. Причем это и в сухопутных войсках, это в авиации, в ракетной технике. Будем, мы, мы должны быть современной стороной во всех отношениях. Мы ни с кем не собираемся воевать. Но для того, чтобы ни с кем не воевать, нам нужно иметь хорошую армию. Оснащенную, боеспособную. Она не должна быть очень большой по количеству, но должна быть очень эффективной. У нас есть все основания рассчитывать, что именно так оно и получится, если будем выполнять те планы, которые перед собой поставили. В общем, те планы были сформулированы где-то полтора-два года назад. Все, что мы ставили в качестве первоочередных задач перед собой на ближайшие полтора-два года, пока выполняется. Я надеюсь, что так и будет в дальнейшем. В этой связи могу сказать твердо, что за, за десантом, конечно, это особые задачи. И, вы знаете, новые угрозы, с которыми сталкивается не только наша страна, но и очень многие другие страны мира. И, и эти угрозы известны, это терроризм, это. Нетерпимость, межнациональная рознь, которую используют радикалы различных мастей, религиозные радикалы и политические. В этой связи, конечно, роль спецподразделений в обеспечении интересов государства, роль воздушно-десантных войск, она, конечно, очень велика. И должен вам... Сказать полной ответственностью. Те задачи, которые решают спецподразделение различных силовых ведомств и министерств, те задачи, которые ставятся часто перед воздушно-десантными войсками, они действительно в полном смысле этого слова являются общегосударственными задачами. Это не участие в каких-то малозначимых конфликтах с неизвестными целями и задачами. Это защита отечества в прямом смысле этого слова. Мы с вами знаем, я уверен, вы часто и по телевидению видите, читаете в прессе разные точки зрения высказываются по поводу событий у нас на Кавказе. Там сложная ситуация, она рождена не вчера эта ситуация. Не буду сейчас говорить о первопричинах. Началось это, конечно, все с известных тенденций, по, связанных с распадом Советского Союза. Эти тенденции перекинулись на Российскую Федерацию. Первое, что, что способствовало росту проблем на Кавказе, это был сепаратизм, конечно. Он, он быстро переродился. Это, это, эту эстафету от сепаратистов быстро подхватили международные террористические центры, которые поставили перед собой задачи, ничего не имеющего общего с интересами тех народов, которые живут на территории той же самой Чеченской республики. Я уже много раз говорил публично, и в этом кругу хочу повторить еще раз. Но и это понятно, это ясная, у нас ясная, понятная, открытая, абсолютно моральная и честная позиция. Причем здесь интересы чеченского народа и, и попытки захвата других территорий вне Чечни? Ну, при чем? Ничего общего это с интересами Чечни не имеет. И поэтому мы имеем полное моральное и какое угодно политическое право утверждать, что мы имеем дело там не просто сегодня с сепаратистами, а именно с частью международной террористической сети. Вы знаете, что терроризм, он, к сожалению, проявляет себя во многих регионах мира. Возьмем некоторые страны Европы. Там тоже есть террористические организации. И никому в голову не приходит их называть как-то по-другому. Все во всех странах эти террористические организации называют не иначе, как террористы. Никто не называет их какими-то политическими борцами, борцами за независимость и за свободу. Хотя они тоже ставят перед собой политические цели и тоже исходят из, как они считают, из благородных побуждений. Между тем, их все называют террористами. Значит, Наши террористические организации, наши доморощенные, которые оперируют, скажем, в той же Чечне, так, они не ставят, как те э, организации, которые я только что упоминал, локальные задачи. Они ставят перед собой глобальные цели. Как я уже говорил, они ставят перед собой цели, там, допустим, отторжения всего Кавказа у нас и так далее. Э, значит, э, и в отличие вот от тех европейских локальных террористических организаций наши включены в глобальную мировую террористическую сеть и представляют не только для нас но и для всего международного сообщества гораздо большую опасность в этой связи еще раз хочу подчеркнуть перед вами стоят очень не только перед вами перед всеми спецподразделениями перед правоохранительными органами очень серьезные задачи которые, безусловно, можно отнести к разряду наиважнейших с точки зрения сохранения нашей государственности. И в прямом смысле можно сказать, что вы защищаете интересы отечества. Я хочу вам пожелать успехов. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, на них отвечу. Владимир Владимирович, Давай. после теракта в Москве постепенно вывод части вооруженных сил из Чечни и передача ряда функций, выполняемых ими местным правоохранительным органам, приостановлен. А какое будет дальнейшее решение этого вопроса? Дело не в теракте, конечно, в Москве. Но у нас есть план вывода избыточного количества э, воинских подразделений с территории Чеченской Республики, и мы этот план будем осуществлять. Естественно, э, естественная реакция силовых ведомств и структур на, на проявление те, э, террористов, э, где бы то ни было, в данном случае в Москве, и это было, конечно, особенно болезненно для нас. Э, естественная реакция э, э, усилить антитеррористическую деятельность, и думаю, что это было обоснованным, имея в виду, что была необходимость в проведении ряда точечных операций, в которых, в которых подразделения Министерства обороны выполняли определенные задачи. На данный момент времени они практически закончены, мы не собираемся выводить из Чеченской республики полностью наши вооруженные силы. Вы знаете, что там расквартирована 42-я дивизия. Там на постоянной основе будет находиться бригада внутренних войск, некоторые другие подразделения. Но они должны нести свою, вести свою боевую работу, как и положено в любой другой точке Российской Федерации себя в своих, в своих частях не привлекаться к каким-либо мероприятиям по наведению порядка. Эта задача должна належать прежде всего на спецподразделениях Федеральной службы безопасности, Министерства внутренних дел и, конечно, все в большем и большем объеме передаваться в руки местных правоохранительных органов прежде всего, Министерство внутренних дел Чеченской Республики. Мы его недавно создали, в ближайшее время будет назначен министр внутренних дел Чеченской Республики. Здесь другая встанет задача, а именно взаимодействие с местными правоохранительными органами, поддержки местных правоохранительных органов, с тем, чтобы помочь им навести порядок на своей собственной земле. У чеченского народа достаточно, достаточно людей, которые могут взять на себя эту ответственность, готовы это сделать, уверен, они с этой задачей справятся. Конечно, это будет непростой процесс, вы сами понимаете. Это будет сложный, может быть, болезненный процесс, но без него, без передачи в руки самого чеченского народа возможности решать свою собственную судьбу, мы там никогда никаких проблем не решим. И, собственно говоря, у нас не было никогда никак, задачи что-то заставить э, к чему-то принудить э, чеченский либо другой народ. Это невозможно по определению. Никто никогда в России перед собой такой задачи не ставил. У нас только одна задача – сделать так, чтобы э, территория Чеченской Республики не использовалась как плацдарм для нападения на Россию, как плацдер для раскачивания Российской Федерации. Это, вот это вот, самая главная наша задача. Значит, убежден, что подавляющее большинство чеченского народа никогда не согласится с тем, чтобы их использовали как инструмент для достижения целей, к которым они не имеют никакого отношения. Если вернуться, кстати говоря, к к тому, что я говорил выше, то есть вернуться к вопросу о реформировании вооруженных сил, то могу здесь вот сделать одно уточнение. Когда речь идет о формировании, о комплектовании личного состава вооруженных сил лицами, которые будут, будут служить по контракту, то прежде всего мы будем стремиться к тому, чтобы призывать на контрактной основе в армию людей в спецподразделения в морскую пехоту в ваше подразделение и другие специальные подразделения которые в состоянии эффективно нести службу в горячих точках с тем чтобы призывников в эти горячие точки не направляют. тех которые недостаточно подготовлены для того чтобы действовать в этих сложных очень тяжелых и опасных районах эффективно. Там должны работать профессионалы, которые сознательно делают для себя этот выбор. Еще какие вопросы? Снятков, Владимир Владимирович, мы знаем, что вами весьма занимаются конкретные реальные меры по повышению социального статуса на нас, но не далее чем 7 месяцев назад мы проходили войсковую стажировку в ИСКА, на даже всех командир задов, командир групп, и сами реально наблюдали ту, то тяжелое положение у нас в случае, особенно связанное в материально-бытовых условиях. Хотелось бы узнать, какие в дальнейшем будут меры предприниматься для улучшения этого положения. Ну, вы знаете, да, что в э, этом году подняли на 1.8 два раза денежное содержание. И э, если следили за этим, наверняка следили, конечно, это вас касается, поэтому не могли не следить. Было очень много споров по поводу того, что, и сомнений по поводу того, что правильно ли мы делаем, когда одновременно снимаем ряд льгот, прежде всего по ЖКХ, да, по оплате жилья. Но, собственно, все эти сомнения сводились только к одному. Никто не верил, что государство выполнит те обещания, которые дает. То есть, будет ли это повышение покрывать те потери, которые офицеры несут в связи с отменой льгот по ЖКХ. Ну, вот как мы обещали, как я и говорил, мы сделаем, выполним то, что обещали. Значит, мы это сделали, то есть повышение не только покрывает потери от утерянных льгот, но и реальные, реальные доходы офицеров немножко стали выше. Конечно, это просто невозможно сделать сразу, резко прыгнуть в этом отношении. Значит, вот с первого, с января следующего года зазвание будет повышение, как вы знаете. Мы, мы и дальше постепенно будем это наращивать. Но опережающими темпами, конечно, будет, будет расти денежное содержание тех, кто работает в особо тяжелых условиях, в опасных условиях. И в условиях сопряженных с угрозой для жизни, Вот так называемых горячих точек. Но, но в, целом, в целом тоже будет денежное содержание военнослужащих расти. Другая важная проблема, она тоже хорошо известна, это, это жилье. Здесь тоже есть ряд предложений совершенно конкретных, которые можно было, на мой взгляд, вполне можно будет довести до, до, до реализации. То есть э, про, про эти вопросы тоже никто не забывает. Владимир Владимирович, вот в наступающем году нашему командующему, уважаемый Георгий Иванович пак исполняется 60 лет. В принципе, это и есть окончание срока службы у нас. Но, однако, нам все-таки интересно знать, будет ли он дальше он нашим командующим, будет Ведь он в такой отличной физической форме. Даже в этом году приезжал к нам, показывал генетическое упражнение на перепаде курсантами. В принципе. Ну, направим его тогда возглавлять физкультурный техникам. То, что он, то, что он демонстрирует на прикладе, это, конечно, неплохо. Так? А то, что значит, вы задаете такой вопрос, не очень хорошо. Это, я надеюсь, что никто вам не рекомендовал такого вопроса задавать. Что касается высших должностных лиц вооруженных сил, то они либо заканчивают, либо прекращают воинскую службу по представлению министра обороны Российской Федерации. Mm -hmm. Еще mm -hmm. какие? Владимир, надо, <coughs> после событий в Нордосте приняли должны были быть приняты поправки по СМИ, средствам массовой информации, ограничения их деятельности. Но, как сейчас, сейчас я знаю, их приостановили. То есть они рассматривались в Думе, но... Они приняты были в Мне были приняты думы и э, приняты были Советной Федерации, Верхней Палатой. Я не подписываю этот закон. Я считаю, что, что, конечно, деятельности органов власти и, и средств массовой информации... Должна быть в таких, в таких ситуациях, в особо острых ситуациях, связанных с проявлениями с террористическими проявлениями, должна быть согласована. И, на мой взгляд, далеко не все средства массовой информации выдержали даже те требования закона, требования тех законов, которые уже были приняты на данный момент времени, скажем, закона об антитеррористической об борьбе с терроризмом. Там есть положение закона, согласно которому деятельность средств массовой информации должна быть согласована с руководителем штаба по проведению антитеррористической операции. К сожалению, некоторые СМИ нарушили требования штаба по проведению контртеррористической операции. Я бы не стал здесь... Это досадно, да? но у нас и в других областях жизни страны очень много досадного происходит, и все сваливать только, все проблемы сваливать только на средства массовой информации было бы неверно. А еще больше ошибкой было бы на, на пике вот этих эмоций, а эмоции, конечно, переполняют всех нас, принять какие-то шаги, которые бы ограничили свободу слова в стране. Тогда бы и вы ничего не узнали, что происходит в горячих точках, тогда ваши близкие бы не знали, что происходит с вами. В конечном итоге это привело бы к тому, что, что превратило бы государственные аппараты чиновников в некое образование, которое бы полагало, что действует безгрешно в любой ситуации и само бы не смогло достаточно полноценно оценить качество работы, которое исполняется как руководством страны, так и руководством отдельных регионов. Обязательные условия, непременное условие развития страны по, в рамках демократических процессов – наличие пресса свободы И депутаты, во всех случае руководителей обеих палат, согласились со мной, что некоторые положения – Закона, которые они приняли, были несколько распывчатыми, требуют уточнения. Сейчас депутаты Государственной Думы члены Совета Федерации вместе с представителями средств массовой информации дорабатывают этот закон, и он будет в конечном итоге принят. Вадим что вы сказали о ведущейся работе по переходу профессиональной армии на, на основ? А как реально добиться того, чтобы сегодняшняя молодежь добровольный шланг контрактной службы? Как вас зовут? Андрей. Андрей. Вы задали очень сложный вопрос. Это... Должен быть проведен комплекс, должен проводиться последовательно и настойчиво целый комплекс мер на самом высоком уровне государственном, на ведомственном, министерском уровне, на региональном. Нужно изменить отношение к воинской службе в целом. Вы, наверное, знаете, еще лет 8-10 назад, к сожалению, отношение к воинской службе и к людям в погонах у нас Резко изменилось в худшую сторону. Просто общество не понимало, что происходит. И, и значение армии не понимало значение вооруженных сил в современном мире и в нашей стране. Как только, как только уровень правоохранительной сферы, вооруженных сил стал настолько плачевным, что это почувствовали, почувствовало подавляющее большинство граждан страны, только отношение к армии изменилось. Это, здесь некого ругать и не на кого обижаться. Ну, такова логика развития была ситуации в нашей стране. Но государство, конечно, обязано поднимать авторитет вооруженных сил, повышать материальное благосостояние, делать службу привлекательной, имея в виду, что она должна быть сопряжена с интеллектуальной деятельностью, связанной с обслуживанием современной техники, пропагандировать всячески служения своему отечеству всеми возможными средствами. Вот это такая Комплексная работа, которую нельзя решить наскоком. Это должно быть в сознании каждого человека. И нужно внедрять это в сознание каждого человека, но делать это тонко и талантливо. Многое будет зависеть от вас. Многое зависит будет от вас, насколько вы будете творчески подходить к своей работе, в том числе к работе с вашими подчиненными. Сейчас не скрою не просто набрать по контракту и не просто по контракту, а такой контингент, который для армии сейчас нужен. И Министерство обороны, руководство Министерства обороны вместе с правительством постоянно совершенствует вот эти критерии, улучшает условия, но здесь есть определенные ограничители. Вот мы сейчас проводим на, на базе Псковской дивизии ВДВ, пытаемся провести, провести этот эксперимент. Значит, ну, ключевое звено этого эксперимента – повышение денежного содержания, тех, кого-то он набирает по контракту. Но есть еще и другие контрактники, так, в других местах. Так, есть офицерский состав. Значит, и Денежные доходы контрактников ВДВ, дивизии ВДВ в Пскове, не должны резко контрастировать с денежными доходами других контрактников и офицерского состава. Значит, а вот на, на те деньги, которые предлагаются, ну, первоначально во случае, предлагались, так? вообще было никого не надо. Пришлось повысить. Сейчас мы чуть чуть немножко повысить. Ну, это, все это в комплексе и должно привести к позитивным результатам. Так? Жилищные условия. Никакой сказки здесь. А? Одной болтовней ничего не решишь. Нужны практические два. Владимир, согласна, заходиться в нашем институте и сделайте отзыв о посещении нашего родного вузка. Мы Вы по фанту выпускники. Честно говоря, честно заявляем, что офицеры, выпускники нашего училища, Жизнанского училища воздушной Санкт-Петербурга, треть будут являться образцом в Отечества. И в память о посещении нашего училища разрешите мне вручить вам символ воздушной Санкт-Петербурга. И меня же при Голгообе есть. Я тоже пару раз прыгал, спрашиваю, пожалуйста, альбома на тренадцатуре и картину. картина написана военнослужащим нашего института в ней отражены наши военно-десантники и она, так сказать, отражает доблесть, мужественную плагу и верность отечеству военно-десантников спасибо, спасибо, ребят я, я начал говорить, я проходил, проходил спецподготовку, пару раз прыгал, правда Первый прыжок, так, с трудом может, можно было прыжком, потому что если бы выпускающий под место, мне как-то я наверное, сам никогда не решился.